Привет, друзья! И вновь с вами я, Вячеслав Богданов, тренер практики с компании Мастер Продаж и по совместительству руководитель компании. Хочу вам рассказать ситуацию. Буквально в начале 2019 года в, нашей, в нашу компанию попал один студент, которого зовут Дмитрий Мордарь. Он менеджер оптовых продаж, игрушек и детской обуви в компании Ростимпорт. И у нас есть такое правило в компании, что перед тем, как мы готовим человека к, и вообще готовим его об, к обучению, и обучение для него, мы тестируем человека. И в результате тестирования мы выяснили следующие факты. У человека, у этого парня, низкий уровень продаж, мало продает, сложно продавать дорогие товары, невысокий уровень уверенности в себе, трудности в проведении продающих презентаций, трудности в структурировании беседы по телефону, и постоянное оправдание перед клиентами. В этом случае мы создали для него специальное обучение, что помогло улучшить много чего. И теперь я вам опишу, что вошло в это обучение. Индивидуальные консультации по исправлению некоторых личностных качеств этого парня. Тренировки по поиску и установлению контакта с новыми клиентами, а также домашние задания для применения этих тренировок в жизни, в практике, в работе. Тренировки по выяснению потребностей клиентов, тренировки по холодным звонкам, как искать клиентов по телефону, тренировки по проведению продающих презентаций, тренировки по завершению сделки и способности оглашать высокие цены. Тренировки по улаживанию несогласия клиентов и тренировки по всем этапам продаж. От поиска клиента до завершения сделки, в том числе с домашними заданиями. Это все было так. Он тренируется у нас в классе, потом один-два дня применяет это на работе. Снова приходит, тренируется, снова применяет на работе. Примерная длительность этого обучения, да не, не примерно, где-то два с половиной месяца он обучался, именно вот с интервалами по две встречи в неделю, по два часа. И в результате мы получили следующий отзыв, который написал им и подтвержден его руководителем. Вот что он пишет. «В будущем я вижу себя в тесной связи с областью продаж». Курс по продажам мастер-продаж позволил мне поднять продажи в первый месяц обучения на 100% и во второй месяц примерно на 270%. Мне стало легче говорить о деньгах, стало легче располагать к себе людей, легче убеждать клиентов. Также курс помог мне поднять мой уровень уверенности в себе. И я смог ставить акцент на плюсы компании, товаров компании и сотрудников компании. Стал четко структурировать холодные звонки или создание предложений новым клиентам. Вот такой отзыв, подтвержденный руководителем, мы получили в результате этого обучения. Теперь вам осталось зайти на сайт Мастер Продаж и зарегистрировать себя, либо своих сотрудников, либо коллег на обучение по продажам. Заходите на сайт Мастер Продаж. Всем пока!